Несправедливо все на свете, но где же Бог, зачем молчит, зачем он терпит он все это, ведь на несчастьях мир стоит. Такими мыслями терзаясь, по лесу юноша шагал, вопрос такой понять стараясь, в лесу тропинку потерял. Но вдруг навстречу путник с сумкой идет дорогою лесной, и на вопрос укажешь путь мне, ответил он, окей, пойдем. Змеей в лесу тропинка вилась, скорее бы долгожданный дом. Вдруг перед ними появилась избушка под большим кустом. Хозяин их радушно встретил, и накормил, и напоил, а юноша, добро отметив, А чаше золотой спросил, «О, мне в подарок эта чаша от бывшего уже врага, и это символ дружбы нашей, она мне очень дорога». Хозяин вышел на минутку, а путник вещи все собрал, потом припрятал чашу в сумку и вместе с юношей удрал. Спросив за этот поступок подлый, услышал юноша в ответ «Молчи, мой друг, пути Господни нечеловеческие нет». К другой избушке их дорога немного позже повела, но из нее вдруг голос строгий, как будто острая стрела. «Эй, убирайтесь отсюда! Для вас здесь нету ничего! И если жить хотите, люди, идите с места высего!» Хозяин дома их отправил, но перед тем, как уходить, вдруг путник чашу там оставил, решил подарок подарить. «Но ведь несправедливо это!» — с досадой юноша сказал — ведь он скорей достоин смерти, а ты ему подарок дал. Но путник наш вздохнул свободно, сказал ему опять в ответ: Молчи, мой друг, пути Господни. Нечеловеческие нет, уйдя от злого человека, ночной дорогой в лес пошли. В избушке старой дровосека они к себе нашли. То дровосек был беден очень, да шестерых имел детей. Хоть кушать нечего, но, впрочем, он принял с радостью гостей. Единственным богатством были любовь да дружба в доме том. А чем он уж очень дорожили, так это был их старый дом. С утра детишки побежали грибы к обеду собирать. Хозяйка все белье собравши пошла на регу полоскать. В лесу дрова рубил хозяин, он зарабатывал как мог. А путник, будто злобный каин, взял спички и поджег их дом. Тут наш герой не смог сдержаться. Да как так можно поступать? Ведь этот дом – все их богатство. Зачем им нужно так страдать? Но снова путник тот негодный, Уже знакомый дал ответ. Молчи, мой друг, пути Господни Нечеловеческие нет. Вот у украинной дороги Стоит избушка над рекой. Хозяин там был хоть и строгий, Но пригласил гостей домой. Хозяин – пожилой мужчина, Жену недавно потерял. Одну имел он радость сына, а людям всем не доверял. Как бы ни то было, принявши гостей, хозяин накормил, а сына попросил, чтоб дальше за реку он их проводил. Вот мост дошли до половины, и путник мальчика позвал. С ним поравнявшись что твоей силы, столкнул его, тот упал». Тут наш герой не смог сдержаться. Да как же так? Кто ты такой? Да сколько может продолжаться? Несправедливость — это стой! И путник, словно луч весенний, вдруг ярким светом засиял. И честнадцатиком нагмений, прекрасным ангелом он стал. Потом взмахнул рукой свободно, он отвечал рассею свет. Молчи, мой друг, пути Господни нечеловеческие, нет. Ты помнишь первый дом и к чашу? Хозяин, что ее имел? «Так вот, туда был и яд подмешан, Ему я жизнь дала за нее. А помнишь злого человека, Который нас туда прогнал? Ему оставил чашу эту, Я дал лишь то, что он избрал. В сгоревшем доме разгребая Золу и пепел дровосек, Тут золото нашел, рыдая, И стал богат человек. А мальчик, что в последнем доме, Как вырос бы, убийцей стал. А так в пришествии Христовом В число спасенных он попал. Тогда отца, утешить люди, Добрей нам немного, но много станет Он, и в будущем Он, станет, он тоже будет, когда Христос придет спасен. Что видишь не незнанию сторонней, не отвергай спасение свет и помни, что пути Господни нечеловеческие, нет. Как часто в жизни скоротечной мы видим горе и беду, и в этой горе всей сердечной живем, как будто бы в аду. Но ты, мой друг, доверься Богу, ведь знает Он, как повернуть твою незрачную дорогу на чистый, новый, светлый путь». Так что ты помни друг сегодня и через много много лет воистину пути Господни не человеческие, нет.